Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. <связь> Ввиду того, что э, на сегодняшний день много всяких э, гаджетов, э, WhatsApp, вайберов, ВКонтакте, страниц одноклассников, YouTube, э, приходится еще разъезжать, э, не всегда находиться возле компьютера, в сети интернет, <связь> и э, не успеваешь обрабатывать потоки входящих сообщений, тем более они как правило, перекликаются одинаковыми э и приходится одно и то же людям отвечать. Э я принял решение для себя, для того, чтобы упростить наше с вами взаимодействие. Э у меня десятки тысяч людей в друзьях, <coughs> десятки тысяч подписчиков <coughs> на канале YouTube. И я изучил, на чем проще взаимодействовать, обмениваться информацией, быть в курсе да, этого всего происходящего информационного потока. Тем более, что я вещаю очень много различной информации, люди просят моего мнения по определенным вопросам. И чтобы всех всем можно было в одном месте отвечать, и все были проинформированы от меня, что со мной происходит, что происходит с проектами, в которых я участвую, я принял решение запустить телеграм-канал. У меня будет на ютубе создан отдельный плейлист, он называется будет Telegram. И туда я буду выкладывать ежедневные одно, два, три, может даже 5 видео в день различные информационные о политике, о финансах, о праве, о праве, как себя защитить, о коррупции и о многих-многих, о здоровье, о деньгах, о богатстве, о семье, о духовном росте. То есть, что все будет на одном ресурсе. Но это не будет захламлено, так как сегодня захламлено это в чатах, в скайпе, где просто постоянно одни и те же новости мелькают. Люди просто перезаливают информацию, опять же, ее вторично на пять раз там распространяют, и любой человек теряется просто в этой куче спама. Я изучил различные гаджеты и принял решение использовать такой вот инструмент, как Telegram. Во-первых, он позволяет неограниченное количество подписчиков иметь на телеграм-канале своем и позволяет неограниченно ну, до 120 тысяч на сегодняшний день иметь людей в группе. Помимо этого, телеграм он самый защищенный в том смысле по безопасности, по спаму. То, что в него никто не залазит, там, не нарушает ваше спокойствие. Вы вещать можете любую информацию. Никакие различные службы там не будут вам пока еще. Ну, не было таких случаев, чтобы они вам что-то мешали, там, к чему-то вас привлекали. То есть можно спокойно, не нарушая закон свободы воли, высказываться через телеграм, делиться с людьми любой информацией и как это делается вот я на macbook себе поставил telegram он у меня есть на айфоне рекомендую каждому завести кто сейчас смотрит это видео и не имеет телеграм-канал не имеет программу telegram заходите в app store в google play если у вас android в, google, в apple store если у вас яблоко и заводите себе Телеграм-канал. В описании под видео, под всеми видео, которые будут публиковаться в плейлисте Телеграм, ну под названием Телеграм-плейлист, будут ссылки, по которым вы можете перейти и попасть на тот или иной канал. Вот допустим, сейчас приведу пример, да, вот ссылка http.me.com наклонная черта слэш Правовед сибирь нажав на нее я попадаю на канал правовец сибирь тут 1962 участника но это не мой канал это канал нашего товарища алексея глухарева сомска я хочу сделать свой канал и свой чат то есть в чем разница на канале без всякого спама мы видим выкладываются новости и туда никто ничего не может писать. Здесь только новостная лента. И она не захламлена. То есть только то, что сегодня за день произошло, 2-3 новости выложены. Бывает в неделю несколько новостей. Вы всегда можете там перелистать и все новости прочитать. Где что происходит, какой вебинар, где мы встречаемся, какая, какой адрес там и так далее. И есть... Всякие разные чаты. В чатах уже можно общаться, задавать вопросы. Так вот, я сейчас э, нажимаю вот эту кнопочку. Создаю группу. Э, кому вы хотите бы написать. Э, так, э, создаю группу. Выберите участника. Создать группу. А, ну нужен, нужна э, группа, все равно, То есть, чтобы создать группу нужен какой-то хотя бы один участник. Ну будем писать глухарев Алексей. И можно добавить в группу сколько угодно людей. Я не э, буду заставлять до да, определенным образом там настаивать. Я буду записывать видео, каждому в личку его буду скидывать. Кого-то, может быть, кто с кем часто общаюсь, я добавлю, ну, кто у меня есть в записной книжке, я добавлю в этот чат и добавлю на канал Telegram. И вы уже сами там захотите, останетесь в этом чате, в Телеграм-канале. Не захотите, нажмете кнопку удалитесь. То есть, как бы, я считаю, что... Своих близких, с кем я каждый день общаюсь, ну я должен информировать. Так ну, будет удобнее для всех. То есть о том, что со мной происходит, э, что я сегодня делаю. И рекомендую каждому создать свой чат и свой э, канал. И пригласить тем, с кем вы ведете работу. То есть командную работу. Тем самым вы будете видеть, кто в команде, что делает каждый день. Вот реально, Вот если есть у вас команда 30 там человек, вот у вас будет 30 чатов, 30 каналов с этими людьми. Подписаны там, ну, как у меня в данном случае, канал Владимира Мошкина. И все, и вы можете видеть, кто у вас активный, кто пассивный, там, в каких-то либо проектах в бизнесе, чем вы занимаетесь вместе. Я занимаюсь, сейчас вам говорю, что ликвидация кредитов, правозащитой, антикоррупционной деятельностью – Занимаюсь развитием потребительского кооператива Taxfon народное такси, занимаюсь продвижением Skyway. Это струнный транспорт экологический. Занимаюсь живым продуктом Тайга-8 его продвижением. И занимаюсь криптовалютой Призм, подключая предпринимателей на эту платежную систему, которая очень удобная и имеет очень много плюсов. То есть, если вас хотя бы одна из этих тем интересует, вам нужно обязательно подписаться, чтобы быть в курсе событий и ну, участвовать и следить за происходящим. Видим слева тут, вон меняется, люди заходят в сеть, да, очень активный телеграм ну, он очень вообще скоростной, быстрее всех социальных сетей, куда вот вступают люди. <coughs> так, теперь, выбрав я вот одного из людей, да, набираю, можно хоть всех там выбрать. Нажимаю далее. Название группы. А, группа, а, ну, давайте просто. А, Новости. От Владимира Мошкина. <смех> так. А, ну если это группа, то группа, группа, группа, группа. Я вот так наверное, буду делать. Команда Владимира Мошкина. Ну то есть... Так и спозиционирую, что в этой группе я веду работу со своей командой. И почему опять Telegram? Самое главное, что сейчас у большинства людей смартфоны. И люди в любой момент получают информацию, где бы он ехал. В лифте, в очереди стоит, в пробках стоит. То есть человек имеет возможность ознакомиться с информацией, просто нажав и прочитав у себя на экране смартфона. Человеку не нужно, как многие там, вот едут домой до скайпа, там, чтобы отправить электронную почту, им нужен компьютер, на телефоне неудобно там, или еще что-то. То есть, Telegram позволяет очень удобно обмениваться и быстро информацией, получать ответы на вопросы, записывать сообщения и тут же его передавать. То есть, вы в чате, вот в этом, можете писать вопросы письменно. То есть, вопросы все пишите письменно. А я буду в ответ просто отвечать аудиосообщениями. И тем самым вы всегда будете в курсе всех новостей и событий в тех или иных проектах, в которых я участвую на сегодняшний день. То есть это вам будет очень удобно. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка на, на телеграм-канал будет в описании под этим видео. В описании к видео это нужно просто... Вот есть ролик, да, допустим... Ну давайте э, вот откроем ссылку, да? Вот есть ролик. Э, открываем его. Э, yes. Нажимаем э, вот здесь еще. И вот видим описание под роликом. Здесь указаны мои контакты, Skype, e-mail. Страница ВКонтакте, Одноклассники. И вот так же самое я сделаю ссылки на группы. То есть вот здесь в первых строчках будет ссылка на группу и ссылка на канал Telegram. Во всех видео теперь будет эта строчка. И я буду набирать подписчиков и как собирать команду людей, с которыми я живу, двигаюсь, развиваемся. Приумножаем свои духовные качества, материальные ценности и так далее. Так, э, дальше Все, команда Владимира Мошкина Создать ага, э, Нужно знак Знак такой же, который у меня на аватаре Русь Все, сделали Создать Все, теперь мы видим э, У нас есть э, Такой чат Вот он, команда Владимира Мошкина Дальше создаем. То есть в чате обсуждения все происходят. Создаем канал. Что такое канал? А, кстати, про чат. В чате нужно мне еще для чего? Я люблю тоже, когда мне критикуют, мне высказывают какой-то негатив. Потому что это позволяет разобраться в том, чтобы я стал более совершенным, стал лучше. Если я где-то, как и обычный человек, совершаю какие-то ошибки и в чем-то заблуждаюсь. Поэтому ну, я абсолютно нормально отношусь к адекватному ну, высказыванию людей в мой адрес. Канал. Я тоже еще первый раз эти все действия делаю. Шанель канал. Вивс показывает, сколько просмотров этой новости. Вы можете видеть, сколько человек просмотрели новость. То есть это тоже очень удобно для статистики, что сколько людей вы проинформировали. Что такое канал? Канал это инструмент, который позволяет транслировать сообщение на большую аудиторию я нажимаю создать название канала канал владимира мошкина то есть здесь тоже я выкладываю только то что я выкладываю на страницах в своих контакте то что я выкладываю записываю на youtube то, что я просто в личных диалогах людям обмениваюсь информацией о том, что я сегодня сделал, какие события произошли, что полезного для общества было сделано, какие новости, то есть тоже все будет на канале, но разница между каналом и чатом то, что в чате можно общаться, а на канале, то есть можно ну, выкладывать новости от меня, то есть в одну сторону, это как пейджер, то есть только можно, вот я вот написал сообщение, вы только можете прочитать То есть канал это как устроен, раньше был пейджер Кто уже застал пейджеры, тот меня понимает Но зато канал удобен чем? Что он не заспамлен сообщениями, разговорами, критикой, там смайликами И можно всегда вернуться какой-то новости То есть все очень упорядочено и нет хлама в этом разница от канала и чата. Почему мне и нравится Telegram, тем, что вот у него есть эти функции? Канал Владимира Мошкина. Далее. Канал публичный, либо частный. <coughs> так, канал у меня получается так. Если мы берем разницу, то. Он получается частный. И ссылка вот такая. На частный каналы можно подписаться только по ссылке приглашению. Если он публичный для всех людей, то он будет выглядеть вот так, МЕ. И э, в чем разница? То есть э, на частный канал э, только по ссылке, то есть там личная выкладывается. А когда публичные, новости, информация, то это публичный канал. И вот здесь мы прописываем, да, там... Э, t.me и там как он называется публичный канал я это сейчас э, назову и публичный канал можно будет просто вы даже если меня не знаете да увидели это видео вы просто вот сюда в поиске вобьете э, публичный канал его название и он у вас высветит э, Ну допустим э, про любовь и видим, что вот я нажал, выбил слово «любовь» и здесь вы, высветилось, да, пахнет любовью, про любовь. То есть публичные каналы высветились, которые я не являюсь там подписчиком, не являюсь с ними друзьями, но я их могу найти по поиску. Поэтому удобен вот, публичный канал, то что его можно найти по поиску в Телеграме и добавиться, если даже вы, у вас нету ссылки. То есть тоже обратите на это внимание. Так... И здесь я просто пишу э, Владимир Мошкин. Все, такого канала видим, что нет. Владимир Мошкин. То есть везде Владимир Мошкин, Владимир Мошкин. Канал, команда Владимира Мошкина. Все, готово. Нажимаем. Люди могут делиться этой ссылкой с другими и находить ваш канал через поиск Telegram. Вот как я и сказал. Публичный канал можно найти через поиск. Подписаться на них может любой пользователь. Конечно. Все, готово. Все, канал тоже готов. <coughs> и в него можно приглашать других людей. Вот такие э, дела. Да, давайте э, отредактируем э, канал. Изменить. так. Можете указать дополнительное описание для группы. Но это потом я все отредактирую. Аватарки все поставлю. Не буду ваше время сейчас отнимать. Вот моя страница ВКонтакте. Я здесь тоже посты все обновлю. У меня будут ссылки на телеграм-канал подписчиков. Потому что много в ютубе подписчиков. Ну тысячи. И, и все люди, кто пожелает, те вступят э, в мои группы, в телеграм-канал, перейдут, и он будет постоянно наполняться. Благодарю, ребят, э, за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты и вступайте э, в мой чат и в мою, э, на мой канал подписывайтесь. Будет много интересных новостей. Они будут самые жаркие, самые быстрые. Те новости, которые э, даже... Ну, ну, будут приходить раньше, чем они где-то будут появляться в интернете. Поэтому обязательно подписывайтесь, следите за событиями, но ну, и не то, что следите за событиями, э, ту информацию, которую вы от меня получаете, применяйте ее в жизни и становитесь успешным человеком. До скорых встреч, э, желаю вам успехов!